Всем привет! Сегодня еще один э, совет по оптимизации. Ну, данная тема, конечно же, требует более широкого освещения и более, там, наверное, разных тестов. Э, Но ну, я думаю, в будущем все это будет. Короче, это кэш-процессора. Смотрите, есть у нас структура Data1, в которой содержится два вектора. Один вектор с значением и другой вектор. И есть немного другая структура, как бы, которая содержит те же данные. Она содержит под структуру item и содержится всего лишь один вектор. В чем здесь а, фишка? Фишка в том, что вот эти два массива могут а, в кэш не попасть. То есть это могут быть они находиться, могут быть по разным адресам. Соответственно, ну, кэш процессор это такая штука, когда что-то кешируется для того, чтобы гораздо быстрее там, вы выдавать данные. А, вот. То есть, есть разные уровни кэша, и там э, доступ к динамической памяти довольно-таки дорогой если, по сравнению с доступом в кэш-память процессора. Э, доступ, который очень быстрый. Соответственно, процессоры могут кешировать доступ. То есть, если читается какое-то значение, то кешируется значение рядом. Так вот, вот здесь эти значения будут находиться рядом, а вот вот здесь, когда нам надо из массива А и массива Б данные, то это вот массив, он может занимать от адреса, к примеру, 0 до адреса 200, и этот массив, а этот будет занимать. В лучшем случае от 200 адреса до там, адреса 400. Соответственно, первый элемент этого массива адрес 0, а первый элемент этого массива адрес там, 200, к примеру. Соответственно, большая разница. В этом же случае у нас адреса вот этих переменных рядом. Они попадают в кэш-линию. Размер кэш-линии не помню, но, по-моему, минимум там, 64 байта. Так Даже если этими словами не бросаться... Вот, то в любом случае в кэш здесь гораздо больше попадет. Но а данные, которые мы храним, одинаковые, что здесь, что здесь, просто здесь структура организована немного по-другому. И теперь давайте посмотрим. И теперь давайте посмотрим. Давайте добавим какую-то мусорную еще функцию. Вот вот так вот. Calc будет какая-то функция calc int a int b Uh, и давайте она что-то будет возвращать. Uh, int. Она будет возвращать вот так вот. Uh, return. A плюс B. Вот. Это я для того, чтобы запутать компилятор. Uh, делаем вот так вот. Вот вот так вот. Calc. Mm, здесь будет I. А здесь будет вот, вот так вот. Вот. Вот что-нибудь такое, да? Что-нибудь такое, и здесь сделаем то же самое. Надеюсь, я оптимизатор запутаю таким образом. А здесь у нас вот, вот так вот будет. То есть это типа оптимизированный вариант, а вот здесь а здесь Б. То есть, смысл этой функции, думаю, вы поняли, ну, точнее, смысл в моих действиях, я думаю, вы поняли, суть запутать оптимизатор. Ну, потому что м -м, обычно наш код не такой уж простой, и он порою запутанный. Соответственно, э -э хотелось бы сравнить, как оптимизаторы, как наши техники оптимизации улучшают производительность. Вот, так, теперь давайте, давайте сравним сравним на трех разных компиляторах all build и сейчас посмотрим что будет быстрее то есть здесь уже напрямую результат зависит от кэша процессора и здесь по два теста <смех> по одному давайте я я давайте я сделаю по три теста раз два и здесь еще три теста раз два вот пересоберем вот ну чтобы Эксперимент был максимально объективным, что ли. Так, короче, запускаем силенг. <coughs> У силенга тест 1 и тест. Так, тест 1 неплохо было, а потом что-то не заладилось. У теста 2, смотрите, раз. Потом, видимо, данные захишировались. и доступ к ним. Давайте еще раз допустим силенг. Нам несложно. Хм. Давайте еще раз. елки палки Подождите-ка, какая оптимизация? Уровень оптимизации отключен. А, короче, короче, смотрите. Для оптимизированного варианта что-то для селенга не прокатило. Давайте GCC посмотрим. GCC. Хм. Для GCC что-то у нас тоже результат не очень странно давайте для интелла для интелловского компилятора тоже эта оптимизация что-то не очень э -э очень странно может быть я так запутал программу что что оно ничего не может оптимизировать. Давайте, подождите-ка, подождите-ка, вот же. Дата, items. И, и, а, а, а. здесь, а здесь, да, к двум разным массивам. А, количество 100 тысяч. Хм. 100 тысяч умножаем на 8, это 800. Блин, а в кэш не попадет 800 тысяч, да, байт? 800 тысяч, да, это больше. Это больше. Ну да ладно. Так, ладно, пересобираем. Э -э с флагами оптимизации О1. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, Силенга. Ну, давай, что такое? Елки-палки, вот это да. Не, ну вот здесь понятное дело, здесь не захишированы были данные. И здесь такой результат. Давайте еще раз запишу. Запущу. Смотрите, оптимизация не работает. Возможно, я что-то только что намудрил. Потому что я до этого проверял, кто работал. А для GCC... Для GCC вот при уровне оптимизации O1... Эм, при уровне оптимизации O1 тоже, тоже ничего. Странно. Странно. И давайте для Intel. Сейчас для Intel один раз запущу. Сейчас посмотрим еще уровень оптимизации о 2 И попробую уменьшить уменьшить размер массива. Возможно, возможно, просто, просто какая-то ерунда. Или я сейчас уберу, уберу нафиг эту. Вот эту путаницу. Так, all build пересоберем и уровень оптимизации O2 максимальный и смотрим результаты bin compare silenc. Так, 31 тысяча. Да, вот так вот, вот такие с нас оптимизаторы, ну с меня точнее, видите? Оптими, ну для для GCC вроде бы сработало. Да нет, нифига не сработало интелловский компилятор все то же самое что-то не работает короче походу я вот здесь что-то наделал ну вроде ничего особого такого не наделал возможно возможно возможно а если мы вот так вот сделаем Типа инициализируем, да? Но ну, давайте пр попробуем просто проинициализировать. Блин, я удивлен. Вы, конечно же, можете писать, в чем же фишка оптимизации. Да вот я сам не знаю, как бы технология работает, но для конкретных случаев. Вот то, что я только что добавил эту функцию, вот это не тот случай. Да. Давайте я уменьшу еще уровень. Размер давайте сейчас. Const expression int g size равно 50 тысяч. Давайте. 50 тысяч, 50 тысяч. Ну давайте 30 тысяч. Вот так вот. Давайте. Раз, раз, раз, раз. Так, вроде все, да. Ну, последний запуск, последняя проверка. Должно, должно, вот сейчас-то должно. Мы сейчас полностью должны попасть в кэш, полностью. Это уровень оптимизации O2. Как вы видите, какая-то ерунда, блин, происходит. Для GCC. <смех> Для GCC, в принципе... В принципе есть при уровне O2 мы попадаем в кэш там мало мало мало мы в любом случае всегда ну вот 30 тысяч 30 тысяч э -э умножим на 8 э вот и вектор сколько он тут возьмет должны полностью попадать для сиси э при уровне оптимизации O2 разница есть да вот для для силенга как вы видите еще хуже становится для инделовского компилятора еще хуже а вот для же стало лучше давайте оптимизацию отключим то есть эта тема на самом деле такая себе знаете как повезет и она эта оптимизация может зависеть от компьютера к компьютеру Поэтому, поэтому, как бы, вся суть этого видео, в принципе, обратить внимание на то, что вы должны понимать, что есть кэш-процессора, там есть кэш-линии, возможно, я к ним когда-то доберусь, ну, есть разная архитектура, и, то есть, с, с этими знаниями вся идея заключается в том, чтобы вы... Зная все это, писали... Ну, это учитывали и создавали более-менее оптимальный код. Короче, уровень оптимизации отключен. Для селенга, это не было оптимизации. Скорость работы одинакова. Для GCC а то же самое. Очень странно, очень странно. Я когда тестировал, то, блин, все же было... Все, все было хорошо. Так, и давайте для Intel. А. Ну как, не то, что все было совсем хорошо, но производительность повышалась не намного но повышалась здесь же она вообще не повышается так последняя проверка о 1 о 1 о 1 вот но но но но но даже если вы это все знаете по поводу кэшей кэшлини и всего такое то все это зависит по конкретному компьютеру. Когда вы, да, создаете какой-то софт для сервера, то обычно этот софт уже ставится на какой-то сервер, да, то вот там, да, для него можно подшаманить а, и собрать а, конкретно под эту архитектуру так, чтобы все максимально быстро работало. То есть организовать данные так, а, структуры данных, типы данных, выбрать правильные и тогда сделать максимально производительную систему. Так, это был c сейчас GCC. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Короче, для c вообще эта оптимизация ничего не дает. Но для GCC, вон, немного прирост есть. Немного прирост есть. Да. Третий запуск сделаем. Прирост есть. Ну и для Intel... Это уровень оптимизации какой? О, первый. Для интеловского компилятора тоже у, у, прирост есть. То есть, в принципе, даже при таком вот подходе, ну, при, такой, при таком улучшении, как у меня, в принципе, скоро у, увеличение производительности заметно. Вот. То есть здесь 30 тысяч элементов, два массива, либо структура из двух значений. И в сумме 60 тысяч элементов. Короче, короче, короче, думаю, все. Если что не так, вы уж извините, но это тесты в режиме реального времени проводятся. Вот. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.